Ваше образное мышление способно творить чудеса. Сделайте это упражнение и убедитесь сами. Руками хватайте себя за плечи и удерживайте, чтобы они были неподвижны. Медленно поворачивайте голову в правую сторону. И зафиксируйте точку, которую увидите, не сильно напрягая мышцы шеи. Запомните то, что вы увидите самую крайнюю точку. Теперь закрывайте глаза, дышите через рот, спокойно, расслабленно. И не поворачивая головы, делайте все упражнение мысленно. И представьте, что у вас резиновая шея, и прямо сейчас она поворачивается в правую сторону и проворачивается на 360 градусов. Еще поворачиваете дальше шею. Теперь она повернулась на 360 градусов. Смотрите впереди и можете сделать еще один оборот. И поворачивайте ее дальше. У вас резиновая шея. Спокойно, расслабленно при этом дышите через рот. И представляете, шея еще раз, голова поворачивается еще на 360 градусов. И вы снова видите то, что находится впереди. Теперь мысленно расслабляете мышцы шеи, отпускаете голову. И она делает два круга и возвращается в свое положение. Делаем вдох. С выдохом открываем глаза. А теперь поверните головой в правую сторону. И посмотрите теперь крайнюю точку, которую вы видите. Насколько увеличился оборот вашей головы. При этом вы не делали никаких упражнений. Абсолютно никаких. Точно так же вы можете оздоровить свое тело, восстановить психику. И материализовать в реальности любые события, которые вам нравятся. Образное мышление действительно творит чудеса. Попробуйте и убедитесь сами. Пока.